Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Хочу вам показать замечательную штуку облачный водопад. Посмотрите, как это красиво. Просто вообще волшебно. Мы сейчас пытаемся взять волну. Не знаю, возьмем ее или нет. Но по крайней мере водопад я вам попытаюсь успеть снять. Вот сейчас не попал немножечко я. Надо мне сместиться. Вот. Сейчас вот с этого ракурса будет весьма красиво и познавательно смотрите облачный водопад облака переваливают через хребет стремительно падают вниз разогревается воздух и дальше облака вынуждены таять ну потому что в нагретом воздухе влага испаряется Ведь чудо посмотрите то есть кажется что это вот Какое-то нереальное вообще зрелище, особенно в утренних рассветных лучах солнца. Все-таки мы вроде как цепанули волну, сейчас будем пытаться выбраться. Но волна сейчас это, конечно, для нас самоцель. Ой, смотрите, какие красивые утренние луга, заливанные горные. Единственная картинка сейчас, фонарь грязный. Мы его с утра не помыли. Встали мы сегодня в 5.45, как водится, и на рассвете взлетели. О, сейчас утро. доброе утро, а, кайф, кайф, и волна есть и красота есть. Просто, когда я поднимусь выше, вот этот масштаб исчезнет. Даже Очень даже хорошо, что мы были сейчас предельно низко. И вы сейчас, в принципе, можете сам процесс образования волны видеть. Видите, облако падает вниз, то есть какая масса воздуха устремляется вниз. Потом на дне долины отскакивает, и вот в этом отскоке уже мы. Вот нагляднее просто системы для изучения волны и не придумаешь. То есть вот, вот, вот прям это видео я снимаю для того, чтобы в будущем использовать, хоть, хоть в учебнике использовать. Сейчас идеальное наглядное пособие. Единственное, что вы видите, ветер немножко косоль. то есть у него сильная западная составляющая, но это, в общем-то, не мешает нам. Понимаете, да, что, по идее, если бы это была классика, если бы это было, э, ну, просто облака бы шли рекой, как на равнине идут, то они бы так рекой и шли, не таяли. Но вот тают они именно потому, что э, воздух опускается и разогревается. То есть вот эти процессы э, дви... перемещения воздуха в пространстве, они подчиняются как там диапатический закон, там что-то такое. Я уже, я учился, был очень умным в юности, но все забыл. Так вот, частичка, ну грубо говоря, если вот взять там шарик надуть и вот его перемещать в пространстве, то если шарик поднять на километр, он там, по-моему, на 8 градусов остынет воздух. Воздух расширится и остынет. А если шарик опустить, то воздух разогреется. Ну, это очевидно из всех законов физики, потому что что вообще такая температура воздуха? Это воздух состоит из молекул, и температура, по сути, это насколько молекулы энергично лупасят по стенкам, не знаю, пускай сосуда какого-то, в котором они находятся, по стенкам того же шарика. И если мы поднимаем воздух, то он, давление падает у нас на высоте, шарик расширяется, соответственно молекул, молекулы находятся в большем объеме и нещадно лупят его уже слабее, а если воздух опустить, то он нагреется за счет того, что давление атмосферы там больше и соответственно температура повысится, то есть уже по-честному будут молекулы сильнее бить стенки нашего шарика. Вот вы видите, все это мы же на исследовательском судне. Принцесса это как это? Принцесса великолепное судно для исследования атмосферы. Мы на этом великолепном корабле, друзья, снимаем для вас сейчас контент огонь. Ням. Сообщение системы. Обесточить силовую установку. Отлично, отлично. Отлично, Эдуард. Ну как ты? Ты вообще впечатлен этой темой-то? Смотри. Ты слушай, ну это просто очень, ну, очень очень визуально ярко. Вот, даже смотрите, вот сейчас коридорчики прям видно, как упало облако вниз. Дальше отскок. И вот левое крыло показывает на подъем. То есть, по сути, вот она вся волна. Вся волна в демонстрационном варианте. Сейчас еще линзочки появится. Да. Тает и образуется. Тает и образуется. Ой, волшебно. С вот этим туманчиком, друзья, пролетим. Оп. Так вот, что еще по исследовательскому судну? Ну, те, у кого у вас, из вас есть дизельные машины, они тоже, в общем-то, работают на эффекте, что сжимаемый воздух. Ой. Простите, друзья, это... Видео безмонтажное, наверное, опять как всегда будет. Поэтому это из песни слов не выдержишь. Так вот, у кого есть машины дизельные, там же принцип, что горение дизельного топлива происходит в сжатом воздухе, разогреваемом до температуры, там, до той температуры, когда уже вспыхивает впрыснутое топливо. То есть воздух в цилиндре поршнем сжимается, там, степень сжатия что-то там, по-моему, 17 я уже не помню, друзья. Видите, дизельная машина у нас его есть. Но помню, что в бензиновом двигателе степень сжатия несколько раз меньше. Там не критично. Ну и поэтому, собственно, и цилиндр автомобиля на бензине, в общем-то, будет и полегче, и попроще, и поспокойнее. Вот. В цилиндрах дизельного двигателя, так как воздух должен сжаться очень сильно, вот, чтобы разогреться, вот, давление вот, степень сжатия намного раз Выше. Что такое степень сжатия? Это сколько, во сколько раз воздух уменьшит свой объем. То есть, ну, допустим, степень сжатия 10 будет, это значит 10 раз. 20-20 раз. И вот воздух сжало поршнем, он нагрелся, туда прысть топлива через форсунку. бах ба бах И вот так работает дизельный двигатель. Видим вот. процесс а-ля. Это физика, это все в мире. То есть физике подчиняется все. Вот вам, пожалуйста, когда спрашивают, как вы летаете, мы говорим, на да магии, ну и можно уточнить еще и на физике. Физику я вообще дико любил, дай Бог здоровья моей учительница, которая меня учила, замечательный человек, привила любовь к физике, представляете, прямо вот так, что я потом решал задачки, ночей не спал, как нравилось, повышенные трудности хорошо помню. А когда в Харьковский авиационный институт поступал, то э, попал на, на Олимпиаду по математике, опоздал. Это было, конечно, дико обидно. И просто из-за почты. Почта прислала приглашение позже, чем нужно. Я там был с горя. Вот. А на физику успел. И по физике меня на самолете мама отправила в Харьков сдавать. Участвовать в Олимпиаде. Вот. И я очень серьезно готовился. И из семи задач... Решил шесть, а седьмую как не бился, ну и так, я и сбоку на нее, и, и так, и в припрыжку. И, ну и никак, она оптику была задача. Ну и я приехал весь такой в горе и печали, учительница говорит, двоечник я, не осил я эту задачу. Вот она, значит, посмотрела, но, естественно, переписал вопросы эти все. Она говорит, Волков, Волков, вот это задача для тех, кто ничего не смог решить. То есть, знаете, чтобы, чтобы не так обидно было. И показывает решение, оно настолько очевидное, что мне даже в голову не пришло. То есть я не думаю, что оно может быть таким простым. Но, но так как нужно было решить вообще-то пять задач из семи, я получил твердую пятерку, сдал потом немножечко по-русскому что-то, написал математику уже на вступительных экзаменах и благополучно поступил в Харьковский институт. Так вот мне физика пригодилась, облегчила задачу. Ну, мы наблюдаем атмосферную волну прямо в ее реальной жизни. Сегодня замечательный красивый день. Просто волшебный. Смотрите, как все красиво. Друзья, ну это просто вот поэма. Такое утро доброе. У каждого, конечно, свой офис, друзья. Вот, ну вот я сейчас в своем офисе. Эдуард, сколько в нашем офисе времени? А? 7.26. Ну вот, считайте, 7 часов на работу вышел. Позлетели-то мы раньше. <смех> И снимаем контент-огонь. Я насмотреться, друзья, не могу на этот облачный водопад. Потому что все это, вот, это крутится, вращается. Прям вот... Вот некоторые строят модели какие-то, чтобы на них отработать что-то, то есть показать, объяснить. Вот вам реальная, никакая не модель, это прям реальный процесс, как он происходит в атмосфере. С радугами вот этими, вот галы сейчас на облаке образуются. Сейчас мы, кстати, в облако нырнем, друзья. Я не я буду, а? Эдуард, пошалим? Mm -hmm. Значит, как, вот, как быть в таком водопаде и не пошалить? Мы, друзья, сейчас с Эдуардом для вас прыгнем вот в вот этот водопад на одну... На одну секундочку. Одним глазочком. Знаешь, что низко? Ну, уже чуть-чуть. Знаешь, как красиво будет? Белизни. Будет э, тяжело, но весело. Хе -хе -хе. Друзья, искупаться в водопаде. Ой, как вот это все плывет. Видите, уже следующие отскоки. Как вот там висят эти вот ошметочки облаков. Но, к сожалению, картинка... Видео, оно просто не передает вот этого всего великолепия. Еще вот эти утренние краски, когда трава зеленая, она еще зеленее от вот этого утра доброго. О, amazing. Так, Эдуард, ты готов? <соц dari> немножечко пошалить. Друзья, команда Сулунов начинает утреннюю программу. Малыш, а давай-ка немножечко пошалим. Карлсон мой любой, любимый национальный герой, можно сказать. Потому что, друзья, я сейчас избыток скорости спускаюсь в вот это он. И сейчас зажжется гала. Вот она слева зажглась. И я сейчас в это гала прям лечу. -у -у -у. Опа! Да, слило нас колоссально, друзья. Просто... До уровня плинтуса. Слушай, а сейчас надо выбираться будет. но ну, сейчас динамик будет здесь. Ты смотри, мы с тобой мы с тобой потеряли одним махом метров 300, 200, наверное. Друзья, нас спасает склон. Да, все нормально. Вот тебе и пошалили. Ну, вы понимаете, да, процесс? То есть... Жалко, что приборы не снимала. Видели вы, как вот в том месте, где воздух опускается, нас вниз фигакнуло. Будь здоров. Эдуард, ты не смотрел на приборы? Нет. Ты, я смотрел, ты я смотрел, как высота, красиво. Да. Давай так, я сейчас опять пошалить. Ну, сейчас мы наберем высоту. Давай. Потом ты, я буду шалить, а ты глянешь на приборы. Так. Тебе нужно понять, сколько на вариометре будет. Вот в том месте, где снижение. Да, друзья, видите? шалости шалостями. мя природа-природой, вниз-то тянет будь-здоров. А? Нет. Сейчас, сейчас повыше, сейчас повыше поднимемся. Ну, много мы потому что я на осреднителе увидел, когда выходили, цифру минус 4 метра в секунду. То есть это было будь-здоров. 4,7. Это значит, что было больше, потому что отследительность за 16 секунд, а 16 секунд в минус его не были. Ну, друзья, вы сейчас прям с нами исследуете атмосферу. Кто смотрит это безмонтажное видео, как есть жизнь, как, как жизнь исследователя протекает на самом деле. Потому что я вообще люблю теперь вот это вот живое такое общение. Во-первых, прямые эфиры нам очень нравятся. Вот этот прямые эфиры идут с отвратительным качеством, то, конечно. А такую красоту, ну, представьте, я вам сейчас снимал бы, вы видели ее там в каком-нибудь качестве 360 точек на что-то там. Это было бы совершенно несерьезно. А так, слушай, как, как нахлобучивать. Мне даже страшно вот туда, в эту мясорубку, прыгать. Ну, хе -хе -хе. ну ладно, один разок и все. Друзья, смотрите, мы еще раз для вас. В исследов... Исключительно в исследовательских целях. уже никакой шалости с Эдуардом. Дернем в мясорубочку. Смотрите. Я купирую. Оп! Ну, на край облака. Ну и смотрим, что у нас здесь. Да, да пока не сильно. О, вот стрелка легла. Вот. Больше пяти. Да. И вот мы сейчас опять проплюснутые, Возвращаем, возвращаемся к нашим овечкам. Чем хорошо, друзья, что немножечко работает динамическая составляющая и здесь вот этот ветер все-таки откидывается хребтом. То есть, ну, понятно, что у нас мы в волне там болтаемся, но вот волну запускает все-таки еще и резонанс некий, то есть, понятно, что воздух падает вниз, отскакивает от долины, но и сама горка немножко заставляет его вот это вот на которую крыло сейчас показывает работать частично, хотя, конечно, сейчас направление ветра все больше и больше меняется на э, более северной составляющей появляется то есть, ой, более западной составляющей появляется, то есть вот смотрите по облакам по крайней мере, кстати, например, здесь ветер 35 км в час, 10 метров в секунду это к вопросу о том э, насколько сильные потоки, Ну, слушай, как красиво Эдуард еще одна микрошалость. Друзья, тут просто немножечко. Оп! Лаба! микрошалость. Давайте еще раз скалкам! Пройдемся по скалкам по утренним! Вот это я тоже люблю, друзья! А когда вечки пасутся, там, кстати, пчеловода вон, в домик будет пчеловода. Когда овечки пасутся, это вообще вот, когда вот здесь, на вот этих лужочках. О! Опять выклеск энергии. И, знаете, это как буревестники всякие, наверное, набирают, когда они ныряют в то место, где есть энергия. В данном случае здесь, на склоне, прямо около склона есть энергия. Видите, я сейчас разгоняюсь, и опять там, где работает динамик, Лечу и набираю, по сути, скорость. То есть, вот сейчас у меня скорость уже 220. На предыдущем проходе было меньше. Вот у меня домик пчеловода. Избушечка, вот наша тень по скалам несется. И мы, смотрите, так. Полностью заправлены энергией. Ух ты ж, Вот это мы, ю <звы> Да. Видите, у нас 120 скорость упала. Причем она была большая, 250, и кабрирование, кабрирование было незначительное. Так что, насколько срез мощный по потоку. Вот поэтому всегда запомни мой юный подаван, что скорость это жизнь. Вот запас скорости, особенно когда шалиш, это самый важный капитал шалуна. Оп! Летуна шауна друзья это да просто незабываемо я, я ну вот как подскажете такой серьезный великовозрастный балбес там сколько ж мне лет то 40, 47 вот я забыл 74 -го года выпуска и как ребенок просто вот так себя ведет так оно и есть ну, вы, вы бы сюда попали, я не знаю, как вы себя вели бы. Просто я, я наиграться не могу, я сейчас закончу это видео. еще мы, мы, буду, мы... И тогда мы пошли, Балыш, и тогда мы пошли по-настоящему. Потому что я сейчас... Я... Видите, уже слова кончились. Да... Работает, работает штука. И кто-то скажет, да ладно, это в обычном вы динамике летаете. Ну, нет, друзья, ну, поверьте. Во-первых, от динамика отличается тем, что ламинарное обтекание, то есть вот это весь возмущенный воздух остается внизу, а мы ходим в таком мягком-мягком таком воздухе, то есть волну, кто-то летал в волне, от не волны определит просто вот по трясет, не трясет по состоянию атмосферы, ну и буквально там, Эдуард не даст соврать, расскажи, чтобы линзы были утром, то есть утром по всему небу висели линзы на рассвете, мы просто реально... На полчаса проспали наши полеты, надо было немножечко раньше начать. Вот, К сожалению, ну, вот она волна, вот смотрите. Вот. В чем чё, в разница между динамиком? В динамики вот такого покоя нету. Вот и все, и это все зависло. Ну и дальше можно подниматься выше и выше, но тогда шалости, шалости наши закончатся. А мы же, еще, мы же еще не нашли здесь, друзья. Эдуард, еще проходик? Тебя не укачивает? Нормально? Ну, давай тогда спикируем на домик этого самого. Друзья, вот видите, как я теряю стремительную высоту, переводя ее в скорость. 200, 210, 220. и пчеловодов. 240. Предупреждает нас система, что... Мы приближаемся к избыточной скорости, мы... да, слушайте, вот в этом месте сажают но 150, то есть на развороте понятно, что я ручку на себя двону, но и темп, темп, скажем так, расхода энергии сразу чувствуется, что мы в таком мощном исходничке, поэтому лучше в ту часть хребта далеко не ходить. Давайте еще один проходим такой, 200, ну вот на 200 комфортно мне. Видите? Вот он, динамик, трясет. То есть, не знаю, по, по крылу видно вам, что нас потрякивает постоянно, у меня телефон качается. И вот из этой зоны, где трясет мой чпок, это просто, просто не видео, а учебник реальный. И смотрите, вот она. Вот она волна. И здесь уже не... Трясёт. А трясет. <свят> Вот там. Эх, понеслась, Делегкая! <свят> Эх, планер это идеальный просто аккумулятор энергии, друзья. Видите, так только ругается Мария Ивановна, говорит. Такой турбулентности, Игорь Владимирович, больше 230 не надо. Но она права на самом деле. Видите, как удобно иметь помощницу на борту. Это авиационная наша система, зовут Марья Ивановна, она нам про все рассказывает, про то, что у нас шасси не выпущена. Я ее как-то отключил, чтобы она не орала мне постоянно, выпусти шасси, выпусти. Ну и так вот мы с учеником моим, на таком планере, кстати, тоже летает, Паша Гуси. привет. Полетели, он тренировал в восходящем потоке заход на посадку. Ну, просто коробочку тренировал делать там, все процедуры. Ну и делал, делал, дел, делал, делал. Раз в 15. А так как он периодически использовал интерцепторы, то э, Марилану ему говорил, почему шасси не выпустил? Ну, а шасси не выпускали, потому что на посадку-то еще не шли. И, наконец-то, в какой-то раз, ну дай, слушай, так она меня задолбала, давай его выключим. Ну, ну давай. И мы вот так вот крутили, крутили, раз на 15, наверное, говорит, ну пошли на посадку, говорю, ну пошли. Вот. А шасси это не выпущены. Ну, так мы с ним и приземлились. Так что мудрая электроника порой просто реально очень сильно выручает так ну что Эдуард, я думаю на этой оптимистичной ноте приземлимся к челам шутка я немножечко проверяю как вот здесь да оп ну смотрите, а если вот сюда пойдем вниз кодняк должны сейчас должны смотрите должны сейчас нас крайний раз я для вас продавлюсь вниз у меня энергии много вот, смотрите подходим подходим к этому месту где облака стремительно падают вниз ну смотри на вариометр все стрелка легла минус 5 все легла стрелка друзья вот мы в падающем вниз в воздухе чтобы вы видели прям сканирование атмосферы как мы сканируем и на, смотрите как просыпала уже я. Ух ты Слушай, сейчас главное нам выбраться выше скалы. Знаете, как просадила? Сейчас, ну, тоже понятно, что скорость достаточно большая у меня. Но 150 у меня сейчас. Вот сейчас 150 перевожу на меньшую, на 120 попробую перенести. Но уже не сильно выше горки. Сейчас уже надо очень-очень аккуратно. Если мы свалимся вниз в мясорубку, вот там будет весело. Все. Точный расчет и никакого мошенничества. Что бы было, друзья, если бы нас засунуло в мясорубку эту дальше? Высота у нас сейчас 1600 метров, но было 1500. И вот там, вот, когда крыло показывает, вот там бы в полях бы нас мясорубило. И мы бы текали, аж дым идет по вот этой вот, как крыло показывает. Видите, там озеро какое-то блестит или парник, или а, солнечные панели. Вот, вот по вот этому ущелью бы мы шуршали туда к аэродрому на бровях и плюх-плюх-плюх на аэродром. Благо мы рядом с аэродромом, буквально в Сколько километров? 7 километров от аэродрома, друзья. В чем кайф жизни здесь тем, что вот такое счастье раздают по утрам около аэродрома. Это вообще-то самая наидомашняя из домашних волн, самая у нас такая облюбованная, исследованная. И, как вы сегодня видите, она еще отлично визуализирует волновые эффекты. Так, Эдуард, наверное, я тебе пора уже передавать управление. Друзья, на сим э, наше очередное безмонтажное, ну, совершенно волшебное видео. Я прямо, если вы думаете, что я не в восторге, то вы глубоко ошибаетесь. Я в глубочайшем восторге. Представляете, и исследовали, и пошалили, и вообще. Так что... Буду я дальше работать надо. Я же в офисе, друзья. Я в офисе, вы не забывайте. Кто? кто, Я на работе. До новых встреч, уважаемый любитель ледных видов спорта. И главный шаг. Малыш, мы сейчас с немножечко пошалим. В виде ручку. Выйду выход. Вдоль склона, восьмерками, да. Сейчас наберешь метр пятьдесят, выйдем волну опять.